Включить и выключить терморегулятор можно двумя способами. Первый – это подать питание на клеммы L и N. Выключить – снять питание с клемм L и N. Второй – на лицевой панели есть кнопка включения и выключения. После включения –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 Кнопкой стрелочка вверх мы можем поднять температуру. Установим 25 градусов. Нажатием и удержанием кнопки Set можно войти в режим программирования терморегулятора. После этого кратковременным нажатием на кнопку SET мы можем выбрать параметр, который желаем изменить. После того, как, вы, после того, как мы выбрали параметр, параметр, нажатием на кнопку стрелочка вверх или стрелочка вниз мы можем менять значение параметра. Настройка P0. C. Это режим охлаждения. H. Это режим нагрева. Выбираем режим нагрева. Настройка P1. Это гистерезис. Гистерезис это разница между включением и выключением нагрузки. Заводская уставка 2 градуса. Нажатием на кнопочку стрелочка вверх или стрелочка вниз. Мы можем менять уставки. Установим гистерезис 3 градуса. Работа при режиме нагрева. Гистерезис 3 градуса. Желаемая температура 25 градусов. Если температура опустится 25 минус 3 ниже 22 градусов терморегулятор включит нагрузку и выключит ее когда температура повысится до 25 градусов когда температура опустится до 22 градусов терморегулятор опять включит нагрузку И так будет работать бесконечно долго, пока не поменять настройки или не отключить питание. Если поднять желаемую температуру или опустить желаемую температуру, поднимем, к примеру, на 2 градуса до 27 градусов.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 И так будет работать, пока не поменять настройки или не отключить питание. Настройки P2 и P3 предназначены для того, чтобы неопытные пользователи не смогли хаотичным нажатием на кнопки изменить желаемую температуру. Настройка P2. Верхний предел установки поддерживаемой температуры. По умолчанию 120 градусов. Уменьшим до 27 градусов. Теперь пользователь не сможет поднять температуру выше 27 градусов. Настройка P3. Нижний предел установки поддерживаемой температуры. По умолчанию минус 55 градусов. Установим 23 градуса. Теперь пользователь не сможет опустить температуру ниже 23 градусов. Настройка P4. Калибровка датчика температуры. По умолчанию 0 градусов. Можно установить от минус 10 градусов.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 Настройка P6. Установка включения аварийной сигнализации по умолчанию OFF или же 120 градусов. Установим 25 градусов. Если температура поднимется выше 25 градусов, выходные контакты разомкнутся и на дисплее появятся три черточки. Как только температура опустится ниже 25 градусов, терморегулятор начнет работать в обычном режиме. Настройка P7. Блокировка, изменение параметров или защита от неопытных пользователей. По умолчанию OFF. Если изменить на ON, как я сделал, тогда изменить желаемую температуру и настройки от P0 до P8 будет невозможно. Если вернуть все в первоначальное положение, то все настройки можно будет менять. Настройка P8. Возврат к заводским настройкам. По умолчанию OFF. Если поменять на он, тогда терморегулятор вернется к заводским настройкам, параметры которых вы видите на экране.